Приветствую вас, друзья. На связи Евгений Иванин. В этом видео хочу показать те результаты, которые я получил за 3 месяца работы в тренинг-центре «Не работа». И покажу то, что сегодня я получил выплату 690 тысяч рублей за один день. Всего я заработал на данной партнерской программе 3 миллиона 2000. 3 миллиона 26 тысяч 545 рублей. Вот. Если посмотреть здесь по активациям, да, то есть по регистрациям, то можно вот заметить, что за последние 7 дней заработано 827 тысяч рублей. Из них, вот если сюда направить, вы видите, что за сегодня я заработал 692 тысячи 940 рублей. То есть у меня сегодня закрылось место на 15 столе. И, соответственно, я получил выплату. Вот, то есть, к этой выплате я шел ну, практически э, полтора, можно так сказать, месяца. Вот. Тем не менее, до этого я тоже, соответственно, зарабатывал здесь неплохие деньги. Вот было 121 тысяча рублей 23 числа ну и так далее. Да? То есть, здесь можно все это смотреть. То есть, 23 сегодня у нас 28, то есть, 5 дней назад вот я заработал еще 121 тысячу. Ну и каждый день идут какие-то суммы. Много денег я трачу, конечно же, на продвижение партнеров. Тем не менее, давайте посмотрим э, ту выплату, которую я получил. То есть, сегодня я закрыл, так скажем, второе место на 15 уровне. Под меня попал мой партнер э, топ -пиар. Его зовут Сергей Журавлев. И, соответственно, попутно, да, то есть, мы продвинули еще несколько партнеров то есть, ближе к пятнадцатому столу. Следующая выплата у меня также будет 691 тысяча рублей. Да? Я надеюсь, что она будет уже скоро, потому что очень много партнеров сейчас находится и на десятом уровне, и на одиннадцатом уровне, там, и на двенадцатом. Кто-то уже есть на тринадцатом, на четырнадцатом. В общем, скоро, я думаю, закроется и этот стол. Вот Партнерка, чем интересно, то что здесь минимальный вход 100 рублей вот, я рекомендую заходить золотым треугольником. То есть, вы покупаете, по сути, три места сразу. Вот, как только вы купили три места, у вас э, появляется еще аккаунт на уровне 2. Когда открывалась данная партнерская программа, я покупал сразу э, вот эти все пять уровней. Первые, да, золотым треугольником. Сейчас можно покупать не только их, да, можно сразу прокупать и более такие дальние уровни, а в чем как бы смысл, да, прокупать более дальние уровни, даже если вы сейчас находитесь на каком-то там, на первом, может быть, там кто-то на пятом, кто-то на шестом. Дело в том, что здесь очень много уже людей, которые рано или поздно все равно продвинутся там, на десятый уровень, на одиннадцатый уровень, там, на двенадцатый уровень и так далее, да. И, соответственно, чем быстрее вы сами сюда придете, либо купите здесь аккаунт, то все остальные люди, которые шли, они пойдут под вас. Да, то есть, ну, так скажем, за вами. И будут, соответственно, ваш аккаунт уже выталкивать на 12 уровень, на 13, на 14, на 15. Вот. Что вы получаете, во-первых, за то, что оплачиваете тарифы. да, То есть, вот за даже вот эти первые тарифы вы получаете доступ в тренинг-центр, где вы можете, соответственно, проходить мастер-классы по трафику, по привлечению партнеров, по привлечению клиентов. То есть, каждую неделю проходят мастер-классы. Вы можете их посещать и, соответственно, применять на практике те знания, которые здесь, соответственно, даются. Как только вы покупаете уровень, у вас открывается доступ к записям. То есть, вы можете всегда посмотреть записи от тех людей, которые заработали здесь за три месяца 8 миллионов рублей и так далее. То есть, если мы зайдем сейчас в раздел Топ-Партнеров, вы можете увидеть даже то, что мой партнер Алексей, партнер моей первой линии, да, то есть он заработал больше меня, да, то есть у него закрылось одно место, и он заработал 3 миллиона 665 тысяч рублей. Также за эти три месяца. Вот Павел Козлов заработал 8 миллионов рублей, да, там с чем-то. И таких чеков вы можете, да, то есть миллионеров, кто стал миллионером здесь, достаточно большое количество, да, то есть вот если будем, будем сейчас листать вниз, мы видим, что очень много людей, кто заработал больше миллиона рублей, кто-то больше двух миллионов рублей, кто-то только подходит к этим цифрам, вот, вот есть там 915 тысяч миллион, то есть за три месяца люди делают вот такие вот результаты, и здесь листать можно очень-очень долго, на самом деле, мы видим неплохие чеки. Даже полмиллиона рублей за три месяца. Это тоже неплохо. да То есть, кто-то заработал. Вот и 300, и 400. То есть, вот листать можно очень-очень долго. Самое главное, друзья, вы должны понимать, что придя в данный тренинг-центр, вы не только получаете классную партнерскую программу, в которой можете заработать неплохие деньги, так скажем, даже на квартиру, вот, но и также вы получаете знания, которые, в принципе, стоят намного дороже, чем вы за них платите. Потому что знания помогут вам зарабатывать такие деньги не только в этой компании, но и в других компаниях. Что касается всего остального. Здесь есть также бонусы от партнеров, в том числе и от нашей компании. Давайте сейчас зайдем. А, у, нас, у меня уже нет бонусов, да, то есть они уже активировались. Но здесь есть бонусы от партнеров. Здесь есть сервис, который называется Solus Page. Это сервис нашей компании. Вот это очень классный конструктор сайтов. Сейчас здесь уже работает даже мобильная версия сайтов. То есть все, что вы здесь верстаете, быстро создаете какие-то страницы. Вот, все здесь. Э, то есть это, вы получаете платный тариф, который стоит 350 рублей. И можете, соответственно, на этом э, конструкторе создавать полноценные воронки продаж и так далее. Также от нашей команды, то есть от меня лично, вы получаете уже готовую воронку продаж. Давайте сейчас вам покажу, какая, что это за воронка. Так, не работа. А давайте в Souls Page зайду сейчас. Сразу. И покажу. У меня на соус Page созданы абсолютно все воронки, с которыми я работаю. да, То есть, для бизнеса, чтобы вы понимали, я сам лично пользуюсь этим сервисом. Как вы видите, у меня здесь очень много разных сайтов. Здесь можно отслеживать всю статистику, собирать подписчиков. В общем, делать все, что угодно. И вы получаете при оплате тарифа не работы, вы получаете, соответственно, Доступ Приветствую, меня зовут Евгений Ванина, буквально Доступ к этому, так скажем, конструктору Вот, Вы также получаете от меня Вот такую вот воронку Где я показываю, как за пару дней Я заработал 400 тысяч рублей Данная ссылка Будет находиться прямо под видео То есть вы можете под видео перейти Чтобы вам получить инструкцию Вы подписываетесь Указываете свое имя и e-mail Забираете инструкции, там пошагово я уже показываю все, э, так скажем, моменты, что нужно делать, как нужно делать. Рассказываю о маркетинге, показываю, где брать трафик. В общем, здесь вообще полностью все есть. Вы получаете точно такую же воронку для себя, меняете в ней ссылочки на свои, как это делать я тоже показываю. И, по сути, получаете, э, так скажем, систему которая помогает вам выстраивать множественные источники дохода. В том числе, используя данную систему, вы можете собирать подписчиков. Точнее, не можете, а будете собирать подписчиков. И, э, грубо говоря, вы будете зарабатывать намного больше денег, нежели вы зарабатываете в интернете сейчас. Я думаю, те результаты, которые вы видите на моем экране, давайте еще раз покажу. Да, то есть... Э, мой доход составил более 3 миллионов рублей. За сегодня я получил выплату 692 тысячи рублей. Вот, ну, просто скажите, кто зарабатывает 600 тысяч рублей за один день? Ну, может заработать 600 тысяч в день. Ну, я таких людей практически не знаю, да. Вот. А на партнерских программах это делать можно. Единственное, что, конечно же, не стоит сидеть, как говорится, на попе ровно. Нужно идти к своей цели да то есть нужно поставить цель начать зарабатывать в интернете просто многие приходят и ждут переливов каких-то ждут пока за них кто-то что-то сделает понимаете самый ценный ресурс это время на да? время она уходит и все ждуны как правило ну, ничего не получают самые спелые ягоды получают самые быстрые как говорится вот поэтому если вам интересна данная партнерская программа если вы хотите зарабатывать здесь деньги. Если хотите обучаться, под этим видео вы найдете ссылочку на мою воронку. Через нее можете пройти, зарегистрироваться. В общем, там все рассказано, все инструкции есть. На этом все, друзья. Если видео было вам полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем счастливо и пока-пока.